Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, дорогие друзья, сегодня у нас тема «Как полюбить себя» продолжается. Но сегодня у нас мы приветствуем вас с Японии. Сегодняшняя наша тема – это низкая самооценка и неуверенность в себе. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, у кого есть такая проблема? У кого есть неуверенность в себе и низкая самооценка? Пожалуйста, напишите «У меня». Мы представимся для тех, кто у нас сегодня нас первый раз видит. Мы семейная пара из Казахстана Саулий Мурат Тинибаевы, трансформационные тренеры, интересные терапевты, практики, психологи. Ну а остальную всю информацию вы можете прочитать на нашем сайте smtinnibaevy.com или а, в соцсетях, то есть кому как удобно. Там есть очень много а, про нас информации. В YouTube есть очень много наших видео, которые вы можете просмотреть и для себя принять решение, что же вы с этой информацией будете делать. Это все во благо вам для развития. Мы вот работаем. Что значит низкая самооценка? Давай мы спросим у вас, вот как вы считаете, что значит низкая самооценка? Страх чего-то вот кто-то что-то скажет. Кто-то осудит, останусь я одна или один, никто меня не понимает, а вдруг будет неудобно, и что-то, что-то из этой серии, да. И вот мы, как ни печально, возвращаемся опять в детство, дорогие друзья, потому что оттуда много чего у нас начинается. То есть начинается то, что человек рождается, да, человечек маленький, то есть душа его какие-то, произошли какие-то изменения, все, что там надо было, сделалось, да. А, конечно, есть травмы. Я почему это вот общими словами говорю, потому что, конечно, это можно там разбирать по полочкам, но это не тема сегодняшнего дня. И, конечно, есть, бывают такие травмы еще в зачатии, а есть еще то, что начинается с детства, да? Как мы предполагаем, что человек родился ну, и начинает свою жизнь с чистого листа. И в это время, конечно, начинается то, что человечку готовят дома какое-то место, какие-то вещи, да, то есть уже обозначают его границы. То есть свое место, кроватка его детская, там какие-то пеленочки, распашоночки, его уже первые вещички, и уже дальше идет то, что сначала его вроде бы любят все, да, что происходит на вербальном уровне? Не всегда, не всегда бывает так, что мама или папа знают вообще, как любить ребенка или как воспитывать. В основном это получается как? Особенно если это первенец. Некоторые родители уже десятого рождают, рождают и также не понимают, что с ним делать, понимаете? Есть разные ситуации, да? И, конечно же, они воспитывают как могут, то есть дают свою любовь такую, которую знают сами. Понимаете? А сами они знают то, что они вам дали. А откуда это все идет? Это идет с того, что, что они получили от своих родителей. Это мы уже каждый раз об этом повторяем, и вы об этом прекрасно знаете. И если идти дальше, что получается? Даже если они стараются показать свою любовь, хорошую всю, а на вербальном уровне, если у них нету лада между собой, нету каких-то нормальных взаимопониманий или что-то еще с ними происходит, какие-то беспокойства, возможно, там какое-то там заболевание или какие-то случаи, да, или что-то нехватка чего-то, конечно, в это время... У человека, хочешь ты, не хочешь ты, его тело показывает, что что-то не в порядке. Его дела показывают, да, что что-то не в порядке. И это ребеночком считывается. Он научается понимать родителей по умолчанию. Для него много слов не надо. И он с этим начинает расти. Особенно... Что мы делаем? Мы часто наш ум бегает, то есть наша первая специализация это то, что привести свой ум в спокойствие, в тишину, понимаете? И тогда многие вещи происходят практически сами собой. То, что мы даем, пользуется спросом, да, и мы даем результаты. И, конечно же, многие в то время еще не могут успокоить свой ум. Потом начинается у женщин в основном послеродовой синдром. То есть эта психика иногда бывает неуравновешенная. Еще организм не перестроился, потому что у женщины, конечно, во время беременности, после родовой, после послеродовое уже состояние уже меняется полностью и физическое состояние человека, и психическое состояние человека. Да? И, конечно, это все влияет на женщину. Ей в это время, конечно, ну, есть, когда родители понимают, есть, когда муж понимает. Это другой разговор. Ей нужна большая поддержка. А есть, когда никто ее не понимает, или там женщина вообще рожает одна, да, непонятно. Или еще хуже всего получается, что ребенок вообще никому не нужно, от него отказывается. Ну, случаи разные рождения. Но мы сейчас рассмотрим классический случай, когда человек родился в нормальной семье и дома, да. И вот он уже дома. И в это время с любой женщиной, даже если у нее все благополучно, Происходит физиологические изменения элементарно в организме, и в это время, конечно, психика очень неуравновешенная. Женщина подвержена всяким эмоциональным состояниям, и у нее от этого может и молоко пропасть, или вовремя не прибыть и так далее. А ребеночка надо кормить, а потом не все умеют кормить. Да, в это время начинается то, что разные ситуации вообще есть. Семь видов кормления кормления ребенка и есть разные мамы а некоторые они даже не умеют быть мамой то есть они еще учатся да поэтому конечно здесь еще и вот на этом фоне тоже есть стрессы а потому что человечек начинает волноваться слушает одного человека, другого, всех бывалых матерей, да, советов. Да, и, конечно же, не знает, что, ну, что что делать, да. Ну, старается что-то делает, но не всегда получается кормить ребенка в радости, в спокойствии, в тишине, как это должно быть на самом деле здесь как бы взаимодействует свой мирок именно с этим ребеночком только. Она кормит и в это время думает, а что же там муж делает, да, потому что в основном это первые дети, это обычно молодости, да. И, конечно, особенно в это время, когда женщина психика неуравновешенная, у нее очень много такой еще как бы тоже состояние, вот одно из состояний низкой самооценки не в себе это ревность да И начинается вот подключаться то ревность что ж там муж куда пошел чего он там делает да, не пошел Согулял. влево, еще что-нибудь, возможно, или там, наоборот, вот он работает, там, может, голодный, или еще какие-то мысли лезут, да, или лезет там, ой, вот зачем я вот это, во все это ввязалась, да, там, а, еще бы погуляла бы, ну, всякое-всякое, понимаете, здесь мысли могут быть миллионы. Конечно, все это пересказывать, ну, сами понимаете, нету такого смысла большого, вы это и так знаете. И представьте, что кушает этот ребенок, все эти мысли. И поэтому он уже научается невербально понимать свою маму, во-первых. Многие вещи он берет в свой адрес, даже не понимая. Поэтому, когда мы работаем с людьми индивидуально, они говорят: "Ну что, нормально все было? Ничего не помню, да? Ничего не знаю, ничего не чувствую там, например?" на самом деле все внутри записано как на жестком диске. И эта программа будет сидеть вас и уже вести дальше, потому что мама тоже могла подумать а как же я теперь выгляжу а какая же у меня там фигура теперь после родов изменилась, да? потому что часто по мнению социума ну как говорят, что у женщины фигура после родов портится. Да? Поэтому женщина начинает молодая мама искать везде подтверждение, и, конечно же, она его успешно найдет. Прежде всего в себе. Здесь не так, там не так, и передается это. И многие программы, которые у нас женщины приходят годами не могут похудеть, что сидит? Понимаете, да? А мало того, что это, возможно, эта программа передалась еще и от ее мамы, ну и так далее, там по женской линии, да, много там по мужской линии, ну, от ее предков, одним словом. И, конечно же, уже учеными доказано, что информация о вашей циклетке уже была тогда, когда ваша бабушка носила вашу маму. То есть еще не родила ее, да? У нас еще не было. Да. Была. В трубе она еще уже носила, а уже там еще мама не родилась ваша, да? А уже информация о вашей яйцеклетке была. И представляете, как а, эта вся программа передается теперь? А, плюс еще а, ваш будущий то есть будущий муж, ну, у вас дедушка, да, уже, муж вашей бабушки за два месяца получает большой стресс перед женитьбой, если это запланированная женитьба, да, тоже бывает такое, и влияет многие факторы. И, конечно же, здесь можно перечислять до первого происхождения человечества, потому что у каждой бабушки есть своя бабушка, и есть дедушка, да. Поэтому здесь, представляете, сколько в человечестве тесно переплетено, если брать всю историю. Да? И, конечно, эти все моменты, эти программы по кусочкам складывают нам фазу нашего социума, который мы постепенно к нему привыкаем. И в социуме есть такое понятие, как страх. От этого мы боимся сказать «нет». От этого мы боимся себе в чем-то признаться. От этого мы думаем, как же нам себя вести. От этого у нас получается, что вы видите кого-то, и постоянно у вас идет сравнивание, потому что программа на государственном уровне привыкла ставить ученикам оценку. И потом, что мы еще делаем, родители? Мы делаем большую ошибку, когда мы говорим. Вот ты вот это сделаешь да, например будешь на пятерке учиться я тебе это куплю а завтра там я тебе вот это сделаю понимаете то есть мы ребенка собственными руками научаем оценивать себя. Поэтому конечно что делает ребенок он вольно или невольно поворачивает шею, смотрит на других рядом, и думает, ага, вот эта девушка, девочка у меня красивее в сто раз, а этот мальчик на меня смотреть не будет, а эта учительница на меня злится, ругается, меня, наверное, никто не любит, да? Поэтому а, здесь вот происходит вот такой момент. Даже если человек об этом не подумал, уже как-то внутри сразу вот так передается, да? А такой, знаете, такой э, э, э, социальный вирус такой. Психологический социальный вирус, когда человека уже заражает э, сравнивать себя. Дальше что происходит? Дальше происходит то, что э, уже если ребеночек получил двоечку, то это, как говорится, но ну, что-то такое страшное произошло, трагедия, особенно первые двойки. Да, и конечно же родители усиленно. Сначала мы ведем ребенка, вот сейчас, как говорится, уже развитие идет к тому, что детей мы чуть ли не уже там, они научились ходить, мы уже учим каким-то языкам, там вводим во все кружки, которые можно, да и не можно стараемся что-то ну, дать ребенку своему. Конечно, мы делаем это из-за любви, понимаете? Но получается, оказывается, это все лишнее. Ну, много чего лишнего. А, бывает так, что вот, ну, рождается такая вот редкость, что вот, человеку надо действительно да он там вот, вот мне сейчас нравится смотреть передачу лучше всех да Ну там в три года детки пять лет там в чем-то они отличаются это у них есть уникальность всем это надо понимаете Не всем вот именно такая программа нужна мы сейчас возьмем среднее просто развитие да как нормального человека хотим сразу его то что у нас у самих не было, пробел был, да, там, мы думаем, вот родители с нами не занимались там, еще что-то не делали, и начинаем стараться, чтобы наш ребеночек ни в чем не нуждался, то есть он получил хорошее образование. И, конечно же, это хорошо то, что вы стараетесь, но не всегда это, как говорится, есть в этом а, перебарщивание. Понимаете, есть ребенка физиологическое развитие. Нормально среднестрический ребенок должен начать читать ну, в 5-6, возможно, потихонечку. У него еще зрительный вот этот вот э, аппарат, скажем так, он не развился до конца. Но мы его же начинаем в 4 года сажать уже читать. Понимаете, вот уже все дети там умеют бегло читать, и ты должен. Или там еще что-нибудь, понимаете? Поэтому, конечно, нужно всегда учитывать не то, что физиологические особенности любого человека, но и каждого человека по отдельности, потому что у каждого, даже если мы считаем, что строим, как мы привыкли строить всех под одну линейку, что в одном такие и не такие. Здесь нужно еще учитывать и каждую индивидуальность человека отдельно, именно физиологическую, психологическую, понимаете, и не считать, если один ребенок не может освоить, например, алфавиту ему 10-15 лет, он уже еще не может усвоить это, то мы считаем его, ну, называем какими-то другими словами, ставим диагнозы разные, не хочется их просто называть здесь, и мы считаем, что он участник этого социума понимаете что-то это что-то такое извне а, то есть считаем что ребенок там в годик должен знать там тысячу слов три годика там он может быть 10 тысяч слов нужен ну, то есть если норма три то мы считаем что он там 10 чуть ли не там уже полностью у него уже там лит литературный язык должен быть да и так далее то есть мы конечно ставим такие высокую планку ребенка Отсюда у ребенка возникает такой, уже начинает возникать перфекционизм, да? То есть ребенок начинает, что он не лучше всех. Значит, я где-то промолчу, где-то я в уголочке посижу, чтобы меня не заметили, не дай бог, чтобы надо мной не смеялись, чтобы меня не осуждали, и, и так далее, и так далее. Понимаете? Или, наоборот, есть другая крайность, я там а, должна вот эту оценку получить, за это только меня родители будут хвалить, за это мне купят мороженое, за это мне купят конфетку, и начинается, наоборот, другая беготня. Да? Или там а, за это меня только будут любить, а если я это не сделаю, они меня любить не будут. И это к чему научает? Человек, это к тому, что он в дальнейшем а, не может сказать нет, к примеру. Понимаете? Потому что если он нет, скажет, что он, он плохой. И с ним не будут дружить, с ним не будут общаться. А, вот таким образом это отсюда идет. То есть мы, дорогие друзья, собственными руками, сами своего ребенка а, портим ему жизнь собственными руками. Что делают учителя? Они еще сюда добавляют свою, каплю людк То есть а, с оценками, ну, это их работа, да, такая система, что поделаешь. Но они же добавляют еще то, что у многих, если посмотришь в школах, если ребеночек учится плохо, значит, ребенок плохой. Понимаете? То есть не оценки у него, что он там не успевает. Понимаете? И, конечно же, все те, которые издавали всякие там рассказы, романы, стихи о том, что если он плохо учится, то, соответственно, он получается, даже фильмы такие да, он какой-нибудь там разбойник, хулиган, еще кто-нибудь, понимаете? То есть показывали нам вот такую идеологию. Но из этого ничего хорошего не вышло. Поэтому, дорогие друзья, здесь, конечно, что делать? Делать то, что из этого теперь нужно, как говорится, это в себе осознать, принять и, конечно, менять вот эти привычки и убеждения на самом деле. На самом деле ничего хорошего, ой, ничего плохого нет в том, что вы скажете нет. Если вы действительно это не можете сделать, почему вам бы не сказать «нет»? То есть ничего не произойдет, понимаете? Отсюда, дорогие друзья, вот такие вот элементарные, элементарные вещи, которые от того, что вы не знаете, оно вас не освобождает от ответственности. И возникает ситуация, то что многим людям это, эти вещи элементарные просто испортили жизнь. Понимаете? Конечно, к нам приходит, э, ск хочется сказать, комплимент, когда люди уже такого пожилого возраста, и несмотря ни на что, они начинают опять жизнь чистого листа начинают над собой работать. Это радует. Но есть такие, которые скажут, о, куда мне? Мне уже 30, зачем мне дальше работать? Да? Ну, уже жизнь пройдена. Потому что, опять-таки, нам раньше говорили, что в 25 лет уже ты там, возможно, уже как бы, ну, записывают себя там какие-то старушки, да? Готовься к пенсии. Да. И когда мне исполнилось тоже вот как-то какое-то ощущение было, что в 25 что-то такое вот должно произойти, да? Но когда мне было 25 лет, я поняла, что это все бред с языка было, что это не так. И, конечно... У меня еще детство не кончилось, 25 лет. То есть молодость была. И ничего такого я не ощутила, что вот именно должно так быть, понимаете? Поэтому, конечно, многие вещи – это просто такие вот уже, которые из семейной ячейки переходят в социум, из социума переходят в семейную ячейку. То есть такой круговорот идет никогда не поздно начать, и все у вас получится. На, нужно только захотеть, да? Нужно только захотеть, а в первую очередь задать вопрос. Что я хочу, да? А, и, а, конечно, принять себя. Вот когда у вас это произойдет, дорогие друзья, не умом, не умом, а именно душой и сердцем, как говорится, на сознательном уровне и не только а вот именно на уровне осознанности тогда с вами будет происходить волшебные трансформации у вас многое в жизни будет меняться первый секрет да? захотеть захотеть что-то в своей жизни изменить чему-то научиться что-то начать делать а есть люди, которые, конечно, это тесно связано с тем, что с вашей какой-нибудь деятельностью. То есть многие люди недовольны своим выбором в жизни, именно касается выбора спутника жизни, выбора своей профессии, выбора своей деятельности, да? потому что, как бы, часто бывает в молодости, там подружка пошла, ну и я пойду, да. Или там, что модно, что выгоднее, понимаете? Но это вот выбор нашего ума. Опять возвращаемся к нашему триединству ума. То есть вообще у человека, сейчас учеными выяснено, есть 12 умов. Но предполагается их вообще больше. Потому что, как мы говорим с Муратом, у каждой клеточки, у каждого микроба есть свой ум. Вот попробуйте возразить, как говорится. Потому что, ну, сами понимаете, что это действительно так, понимаете? И этому ученые каждый день ищут, как говорится, дают подтверждение. Ага. И поэтому вот в человеке в основном преобладает что у нас, какой ум преобладает? Конечно, это наша голова, да, ум, ум головы. Когда мы все перенимаем мозгами, да, в первую очередь. То есть мы, как говорится, учимся для этого, мы, как говорится, считаем себя э, очень умными, некоторые считают себя слишком умными, да, ну я имею в виду не, не в хорошем смысле, а в кавычках, да, и начинается у нас такое горе от ума, понимаете? Непонятно, чего мы сами творим. А потом, конечно, приходят отсюда сожаления, отсюда приходит, что там начинаем ругать себя, Отсюда приходят чувства, там еще какие-нибудь другие. Уже и, конечно, на этой почве очень много у нас идут за психосоматических заболеваний, которые мы зарабатываем своим непосильным трудом. Вот это в силу того, что что-то мы сделали не так, что-то мы выбрали не так, куда-то мы пошли не то сделали и так далее. И научаемся, как нас говорили в обществе, родители нас оплюют, что делают, все время научают, получают, ругают, наставляют. И, конечно же, это мы делаем еще не только потом со своими детьми или с кем-то, а еще мы делаем это с собой. И отсюда мы предъявляем к себе такие высокие-высокие требования к своей фигуре, к своей внешности, к своим делам, к своим поступкам. А, конечно, и самое страшное, то что мы обижаемся сами на себя. То есть не принимаем себя. Некоторые, когда приходят, говорят, я ненавижу себя. Знаете, как это страшно слышать? Вот это слово. Иногда человек это говорит просто так, невзначай, даже не задумываясь об этом. Поэтому, конечно, здесь возникает вопрос: а что же мне с этой ненавистью делать, да? Как же мне с этим жить? Потому что а, все-таки есть у нас инстинкт самосохранения, и мы, а, несмотря ни на что, мы живем. Как можем, так и живем, да? Но а, согласитесь, комфортнее и лучше жить осознанно, как хочу а не как, как там могу, понимаете? То есть как придется, да? И поэтому в первую очередь у вас должно быть много хотелок, понимаете? Хочу это, хочу то, хочу много чего. А, а нам с детства что говорят? Много хочешь, мало получишь. А Программа. Думать, да, а думать это не срабатывает, это, конечно же, срабатывает. То, что мы говорим, что я не принимаю себя, бьет еще по нашей, ну если это мы женщины по женской части, мужчины по мужской части, ну и так далее, понимаете? То есть, где у человека тонкое слабое место, там и рвется, как Мурат всегда говорит, поэтому оно туда идет. Понимаете, мы, получается, с вами закачиваем энергию, созидаем то, что вот это ненужное, то есть мало получишь. И оно у нас такой ступор возникает в теле, как блоки. И эти блоки нам не дадут не дадут увидеть те возможности, которые есть в жизни, чтобы это получить. Вот, вот другое пройдет. Он сразу это увидит да, и делает. А у человека, который он не видит эти возможности, у него состояние, как будто он в таком панцире, как будто он в какой-то капсуле, как будто он там бетонными стенами весь обложен, и как будто я слеп, я глух и так далее, понимаете, и он не заметит, пройдет мимо этой возможности. Пройдет это как как муха бьется об стеклу, и у вас вот это состояние есть.